Привет! В одном из прошлых видео я уже рассказывал об аудиоинтерфейсах компании Roland. И тогда речь шла о золотой середине. Это была карточка Rubik's 24. В этом видео я хочу поговорить о самой бюджетной внешней звуковой карте из линейки Rubik's. Это карта Roland Rubik's 22. Послушаем, как она записывает голос, я покажу, как ее подключить, настроить. В общем, будет интересно. Переднюю пластиковую панель оснастили двумя гибридными разъемами XLR Jack, каждый из которых имеет собственную ручку чувствительности и индикацию перегрузки. Оба разъема поддерживают фантомное питание 48 вольт. Его можно включить от кнопкой которая при использовании фантомки подсвечивается а это значительно упрощает процесс работы ведь ты всегда знаешь включил фантомное питание на микрофон или нет еще одна кнопка с индикацией на передней панели хай z ее задача сделать так чтобы первый гибридный разъем мог работать с высокоумным источником звука например электрогитары или баса по сути это некий бустер который из слабых датчиков может выжить вполне приличное звучание для активных и выхлопных звучков эту кнопку можно и не нажимать хотя если послушать сигнал без обработки то кроме буста можно можно услышать и легкий компрессор. Большая крутилка не что иное, как общая громкость TRS разъемов на задней панели. Последняя крутилка отвечает за громкость в наушниках. Чуть ниже ее расположили разъем Jack 6х3 для подключения гарнитуры. Кстати, мощность усилителя хватает для того, чтобы с лихвой раскачать даже самые высокоомные уши. Задняя панель и корпус сделаны из металла. Сразу бросаются в глаза два разных USB разъема. Один микро USB для подключения карты к устройству на базе iOS. Второй стандартный USB типа B для подключения к ПК. Чуть выше переключатель источника подключения ПК или смартфон. Затем идет MIDI пара выход вход, что только расширяет возможности карточки. Переключатель мониторинга, который имеет три положения, моно, стерео и без прямого мониторинга. Переключатель заземления. Очень удобная фича, которая может нехило убрать лишние наводки в одном из двух положений. Стерео выход пара ТРС на студийные мониторы или микшерный пульт. Сама карта больше в темных, матовых тонах, когда же логотип Roland белый и расположен ровно по центру верхней крышки. Цветовое решение мне нравится, но хочу заметить, что отпечатки пальцев будут оставаться на корпусе карты с завидной регулярностью. Крутилки хоть и маленькие, но проблем с их вращением нет. Все работает так, как надо. Несмотря на то, что аудиоинтерфейс относится к бюджетным, собран достаточно хорошо. Ничего не скрипит, не люфтит. Устройство ощущается надежным. По поводу индикации можно сказать так. Она идеальна. Но ну, если желаете конкретную информацию, то индикация яркая, читается с любого ракурса. Хоть смотри на карту строго сбоку, хоть под прямым углом сверху, всегда будет понятно, что происходит с каналами в данный момент работы. И это очень удобно. Удобно в дневное время. А вот ночью индикаторы светят ну уж слишком ярко. Хотя так карту можно использовать вместо ночника. Как вы уже наверное догадались, весь этот ролик записан при помощи звуковой карты Rubik's 20 2 и моего основного микрофона b1 pro сейчас же я хочу провести тест записи голоса на самую бюджетную звуковую карту behringer um 2 и сравнить с тем как записывает голос без обработки рубис 22 и um 2 в общем посмотрим есть ли смысл переплачивать за бренд или можно обойтись самым бюджетным вариантом важная ремарка в дальнейшем голос будет обработан поэтому нас и интересует насколько чистая получится запись на разные аудиокарты но с одним и тем же микрофоном в одних и тех же условиях эм, давайте пожалуй при Итак, это первый тест. Записываю я сейчас на Rubik's 22. Я расположился от микрофона примерно в 20 сантиметрах. Давайте я сейчас помолчу. Послушаем, сколько шума зайдет в микрофон. Сейчас я немного ближе пододвинулся к микрофону, но говорю примерно с той же самой силой, что и говорил до этого. Усиление микрофона располагается примерно на 12 часах. Давайте подключим звуковую карту Bearinger UM2. Я переключился на карту Behringer UM2. Микрофон располагается в том же самом месте, где и был до этого при использовании карты Rubix 22. Сам же я располагаюсь примерно в 20 сантиметрах от микрофона. Давайте я помолчу, послушаем как микрофон записывает шумы. Теперь я ближе пододвинулся к микрофону, но голос все так же я не усиливаю, я не кричу, я спокойно разговариваю. Чувствительность микрофона все так же на 12 часах. Слушаем, насколько ЮМ2 записывает плотным голос. Ну как, разница колоссальная. Это ощущается по плотности записи. На Роланд голос более глубокий, четкий, нет искажений, в то время как в записи um 2 ощущается, что не хватает обертонов в голосе. Запись шумами, нечистая. Оно и не удивительно, так как первый, то есть бюджетный вариант, записывает в 16 бит 48 килогерц, а вот Роланд справляется с записью в 24 бита 192 килогерца. Ушами эту разницу распознать сложно, но это пока. Пока мы не дошли до обработки полученного сигнала, и на этом этапе работа с записанными файлами через Roland вне конкуренции для UM2. Давайте разберемся с тем, как подключить карту к ПК. Сперва необходимо зайти на официальный сайт Roland, ссылка на него конечно же в описании к этому видео, и скачать установочный файл с драйверами. Важно, сперва скачиваем, устанавливаем драйвера и только потом подключаем карту к ПК. Если сделать все наоборот, то возможно появится проблема, о которой я расскажу чуть позже. После того, как мы все сделали в списке Windows, появится контрольная панель Roland. В ней мы можем выставить буферизацию сигнала. Чем выше значение, тем больше задержка. Чем меньше значение, тем соответственно меньше задержка. Но могут всплыть различные артефакты в виде треска или щелчка при записи. Тут уже нужно методом тыка подбирать рабочие значения под свой компьютер. Ну а дальше все просто: открываете секвенсор, в котором вы работаете, переходите в настройки звука и выставляете карту на вход, чтобы через нее записывать микрофон или гитару, и на выход. Если хотите слышать то, что вы делаете в наушниках, если мы хотим слышать звуки Windows через карту, то открываем параметры звука, переходим в панель управления звуком и выставляем Rubix 22 устройством по умолчанию. Если вам нужно, чтобы еще и микро работал, например, вы общаетесь в Discord, Zoom или Skype, то переходим во вкладку Запись и также выставляем Rubik's 22 по умолчанию. Готово. Можно спокойно работать. Однако с подключением данной звуковой карты, а именно Rubik's 22, есть небольшие траблы Если спира подключить ее, а уже потом накатить драйвера, то устройство, возможно, будет работать некорректно. К примеру Создали вы проект в 24 бита в 96 кГц, поработали в нем, выделили звук, все классно. Закрывайте программу, пытайтесь послушать музыку в ВК или посмотреть наш новый ролик на YouTube. А звука нет, он даже не воспроизводится. Такое ощущение, как будто мы вообще выключили интернет. Но на самом деле кажется, что карточка по-прежнему осталась работать в проекте которые вы уже закрыли. Поэтому придется переходить в панель управления, менять настройки звуковой карты, а то и вовсе перезагружать компьютер. То есть бывает так, что из-за кривых драйверов, которые могут некорректно работать с Windows 10, могут возникать вот такие проблемы. На звук они, конечно же, никак не влияют, а вот на удобство работы вполне. Но, я повторюсь, это произошло конкретно со мной и моим ПК. В вашем же случае все может быть совершенно иначе. Мне в решении этой проблемы помогло полное удаление драйверов данной звуковой карты и последовательное подключение, о котором я уже рассказывал выше. И теперь все работает так, как надо. Так, как я хотел. Что касается записанного звука, то мне все нравится. Тут, конечно же, все на вкус и цвет, но как показывает мой опыт, работать с полученным сигналом – одно удовольствие. Радует то, что я могу выставить прямой мониторинг так, как я того хочу. Захочу – подам свой голос только в правое ухо. Захочу – разведу его на стерео. Это действительно очень удобно, если ты записываешь закадровый голос или, к примеру, подкаст. Меня радует то, что я могу подключить свою гитару и без каких-либо проблем начать играть тяжелый рифы и вот прямо здесь и сейчас практически с минимальной задержкой. Причем с картой Rubix 22 работают абсолютно. Абсолютно все современные плагины, а вот QM2 подключить гитару практически нереально, в том плане, что ни один плагин из нормальных ее не воспроизводит, точнее, не распознает. Ну, короче, вы поняли. Rubix 22 выручает меня и на стримах, благодаря малошумящим предусилителям для микрофонов. Голос записывается и передается в OBS максимально чистым, не искаженным. И, что самое важное, без лишних шумов. Да. Итак, давайте подведем итоги. Что такое Roland Rubix 22? Это внешне звуковая карта, которая пишет звук в 24 бита 192 кГц. Она умеет работать не только с парой микрофонов, но и с музыкальными инструментами по типу электрогитары или бас-гитары. Она может работать как с ПК, так и с планшетом на базе iOS. У нее малошумящие предусилители для микрофона. Пишет голос без артефактов и искажений. Есть функция прямого мониторинга. А также переключатель сетевых частот и наводок. Крепкий металлический корпус и прекрасная индикация, которую видно сдалека. Даже сейчас вы на видео с Скорее всего, видите, как записывается мой голос. Вон она горит, индикация. Это очень удобно, ее реально видно даже с самолета. Ну и немаловажный пункт это надежность и простота в работе. Ну что скажете вы про дизайн и звук данной звуковой карты? Лично как по мне, он бесподобный. Обязательно напишите свое мнение в комментарии. Очень интересно почитать. Ну и напишите, какими звуковыми картами пользуетесь лично вы. Что вы через них записываете? Гитару, бас-гитару, клавиши или, как я, голос. Также не забывайте написать, о чем можно сделать следующее видео, чтобы вам было интересно его смотреть. А нам было интересно для вас его подготавливать. Подписывайтесь на канал. Делитесь этим видео в своей любимой социальной сети. Ставьте лайки ну, или дизлайки, кому что угодно. На связи был магазин Rock'n'Roll. Для вас этот ролик подготовил я. Глеб. Увидимся в новых роликах, ребята. Пока, мюзикмены. Пока.